Такой полезный совет, однозначно вы с ним столкнетесь только. То есть часто, когда готовите дрон к полету, надо снять вот эту защиту, во-первых. Иногда, когда она прозрачная, вот в таком виде, ее тут в глаза не бросается и забываем. А без нее подвес не выродится. И самое главное, вот эта вот небольшая защитная защелочка, которую также необходимо снять. Значит, дрон к полету будет не готов. Вот. То есть, когда она одета, да, часто забываешь ее, включаешь дрон и по 10 раз дергаешь с ним, рискуя повредить подвес. Значит, что я советую? Я советую к этому колпачку вот сюда приклеить вот такую атласную повозку. Да, просто вот с этой стороны на обычный суперклей приклеить. Тогда она вот так вот будет все время у вас торчать. И сразу будет видно, что к полету вы дрон еще не подготовили. К тому же эта защелка имеет прозрачный вид. Если она упадет у вас где-нибудь на землю, в траве, в снег, ее замучитесь искать. Если же на ней будет такая полоса то глаза она будет бросаться вы ее не потеряете а без нее транспортировать дрон друг... крайне крайне не рекомендуется вместо широкой можно сделать вот такие две маленькие тоненькие полосочки тоже в принципе смотрятся симпатично но мне больше нравится одна широкая я буду клеить ее клеить будем на обычной суперклей капельки вполне достаточно так дрон будет выглядеть с двумя тоненькими вернее одной пополам согнутой ленточкой атласной можно покороче сделать ничего страшного вот так вот. кому нравится Я сейчас покажу как широкой одной вот так вот с одной широкой Соответственно, достаете дрон, видите ленточку, понимаете, что защита у вас не, не снята. То есть к полету вы еще не готовы. Так что мы делаем? Льем капельку клея. Не сверху накладываю эту ленточку наложили придавили все она приклеилась что мы в итоге имеем есть, в принципе на какие-либо свойства это как видите не влияет то есть камерка закреплена у нас фиксатор работает берем сверху вставляем наш этот фиксатор Все. зато теперь мы точно знаем что дрон надо еще подготовить пользуйтесь Следующий, считаю, очень нужный лавхак Это вот такая наклеечка Я очень советую Всем ее сделать Я думаю, если случится беда И дрон вы свой найти не сможете Приклейте вот такую бумажку Или напишите на дроне обязательно Призыв Большинство народу, кто его найдет Он без пульта не будет нужен, да, может быть, они мало даже понимают, что это есть, работает ли он вообще, а за денежку вам его вернут, по-любому это будет лучше, чем потерять его совсем, то есть наклейка на дрон очень-очень полезная штука, наряду с GPS трекером, который также на них в избежении утраты крепится. Дешевый и сердит.